Она имела, и, и, имела такой политический характер. Мы крупными, крупными такими штрихами обозначили направление работы между нашими вузами, вузами наших регионов, то есть, ну, в частности Казанского федерального университета, Марийского государственного университета и Приволжского государственного технологического университета, который находится в в городе Шкороле.